А сейчас мы окунемся в ту часть соушал-медиа-маркетинга, которая называется «Цели задачи и бизнес-логика». Что за бизнес-логика и зачем она нам вообще нужна при постановке задач в соушал-медиа? Дело в том, что большинство людей, и бизнеса в том числе. Считаю, что social media маркетинг это завести аккаунт Instagram раскрутить его до 100 тысяч подписчиков. да То есть такая идея фикс. Я очень много общаюсь с бизнесом, так как у нас занятия в академии происходят практически каждый день на тему social media. И... Очень многие представители бизнеса приходят сюда с одним единственным желанием – узнать, как раскрутить аккаунт Инстаграм. Да? То есть я вам сейчас постараюсь максимально быстро и просто объяснить, что раскрутка аккаунта там, даже в Инстаграм или в Фейсбук – это не всегда то, что нужно вашему бизнесу. Дело в том, что при постановке задач и целей в social медиа маркетинге нужно руководствоваться… Не хотелками соцсетей, не их бизнес-логикой. Вот Бизнес-логика платформы, бизнес-логика Facebook, Instagram и других соцсетей очень простая. Мы с вами уже только что разобрали, да, что в соцсетях сидят 3,8 миллиарда человек. И бизнес-платформы, Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, LinkedIn, Twitter, Pinterest и так далее, они хотят, чтобы эти люди максимальное количество времени проводили внутри их платформ. Ведь время это современная валюта. У нас сейчас есть три валюты. Это время, это деньги, это эмоции. И э, Facebook, Instagram и прочие хотят, чтобы максимальное количество людей проводило максимальное количество времени внутри платформ и дарили им свои эмоции. В это же самое время бизнес, вот он находится здесь, он должен строить в канале, непрерывно оплачивать, и очень часто ему даются совершенно неверные установки. Когда мы говорим про продажи, про прямые продажи, мы с вами выяснили в предыдущем Занятие, что у нас стоимость лида, заявки и соцсетей может составлять от 1 российского рубля до бесконечности, если мы говорим про большие контракты. Если продукт понятен, если услуга понятна, самое простое, что может сделать бизнес, это не заводить аккаунт Instagram, Facebook и не доводить количество подписчиков до 10 тысяч, ста тысяч, да, то есть это простые ключевые показатели эффективности, казалось бы. А создать медиа-объект, это может быть гифка, это может быть какое-то графическое изображение, это может быть баннер, это может быть видео, и наложить на него прямой рекламный бюджет, для того, чтобы показывать этот медиа-объект неким сегментом целевой аудитории. А целевая аудитория может совершить некое конверсионное действие, скачать приложение, заказать товар, Набрать телефон и либо прийти на презентацию, либо на конференцию, если мы говорим про продвижение мероприятий. Соответственно, вот это вот матрица ваших управленческих решений в Digital. Да, в зависимости от сложности проекта, от самых простых, где никому ничего не надо объяснять, до самых сложных, когда, к примеру, надо объяснить всему миру, что Республика Беларусь уже... Скажем так, совсем другая страна да, Что мы изменились, страна изменилась Законы изменились То есть нам надо создавать много медиаобъектов И дистрибутировать их не только Внутри страны, но и за пределами На Украину, на Российскую Федерацию На Прибалтику, Польшу, страны Евросоюза И так далее То есть всем понятно, что эта задача попроще эта задача совсем другого порядка, здесь надо создать некое сообщество, наполнить его вкусным интересным контентом и заниматься тем, что рассказывать про это сообщество в других сообществах и лентах пользователей, для того, чтобы сюда люди попадали. Вот, соответственно, мы имеем матрицу целей и задач. И какие же у нас э, могут быть э, действия? Действия очень простые. Я вам уже здесь их живописал. То есть мы создаем некий медиа-объект и прогоняем его по воронке. От охвата через вовлечение, потом идет репутационная зона, потом идет коммуникация, потом, собственно, некие конверсионные действия. И чем проще у нас продукт, чем проще у нас услуга, тем быстрее работает эта воронка. То есть, если мы говорим про прямые продажи простых вещей, то чем больше у вас медиабюджет и понятнее медиаобъекты тем больше потенциальный результат вот к примеру известная какая-нибудь компания там возьмем apple да, то есть выпускает новый продукт для того чтобы этот продукт моментально разбирали в магазинах туда выстраивались очереди все что надо сделать о продукте это понятные простые медиаобъекты это различные обзоры и прочее, прочее наложить на это некий медийный бюджет. Вуаля, мы имеем продажи. Если же мы говорим про вывод на рынок некого нового продукта, нам надо уже создать что? Гайды, инструкции по применению, кейсы, обзоры, было-стало, видеоинфографику и прочее. Эта задача уже несколько другого э, порядка. Но тем не менее методология достижения целей и задач практически всегда одинаковая. Медиаобъекты должны создаваться, и они не должны складироваться в неких Instagram аккаунтах или группах Facebook или еще где-то в ожидании того, что некая целевая аудитория сама их найдет, сама потребит, сама сделает какие-то выводы. И сама пойдет и купит ваш, ваш продукт или закажет вашу услугу. Мы должны заниматься медиа-дистрибуцией. Какие же у нас есть стратегии для а, решения этих задач? То есть прямое вещание, что делается путем создания медиа-объекта и дистрибуции медиа-объекта в охват. То есть мы создаем некие а, потоки данных, которые гарантированно в соцсетях достигают целевых аудиторий. Как это гарантированно, да? То есть, почему же тогда мы говорим о том, что вот у нас есть группа, у нас есть страница, у нас есть инстаграм-аккаунт, и у нас всего там несколько процентов а, людей-подписчиков этого аккаунта видят наши посты. Все очень просто. Дело в том, что далеко не все представители бизнеса и в Беларуси, и в других странах знают о том, что не все подписчики Инстаграм аккаунтов и группы страниц в соцсетях видят контент. Для многих прямо здесь, в Академии Вебком, это раскрытие всех тайн и сюрприз и сюрпризов. Дело в том, что очень давно Соцсети поменяли ленты с прямых на алгоритмические. Алгоритмическая лента это такая лента в соцсетях, которая показывает определенным людям определенный контент. Как эти ленты работают, никто не знает. Если вам кто-то скажет, что приходите, я вам расскажу, как работают алгоритмы соцсетей, можете никуда не ходить. Никто не знает, как работают алгоритмы соцсетей. В этом и есть вся сила соцсетей, собственно говоря. Вот. Но у нас есть простые, простые методологии достижения вот этих вот самых целевых аудиторий. А что из этого уже получается, ну, я вам показываю только самое простое, да, потому что мы идем от простых методологий к сложным. А что из этого получается, называются уже ключевые показатели эффективности в соушел медиа. И это, возможно, тема нашего следующего занятия. Спасибо.